Как вы можете определить, что кто-то умный? Изначально мы думаем, что это человек, который утверждает, что он таковым является. Как ни странно, менее умные люди более склонны громко и хвастливо провозглашать о своем мнимом интеллекте, который обычно завышен, в то время как по-настоящему умные склонны действовать и верить в то, что они не умнее других людей. Именно так. Это не сценарий по делу, пока не сделаешь. Применимый сценарий. Один из факторов, который делает интеллект трудно измерить, это то, что истинный интеллект не является простым результатом теста. Даже показатели IQ не очень хорошо оценивались некоторыми неоспоримыми гениями. Например, покойный Стивен Хокинг, который дал менее чем комплементарную оценку тех, кто хвастается показателями IQ. Итак, мы собрали несколько признаков, не относящихся к тесту, которые могут раскрыть гениальность внутри вас. Первое – открытость и любознательность. Сакрат, исторически умный человек, сказал «Я знаю, что я ничего не знаю». Это простое утверждение, которое напоминает нам о том, что мы не знаем и не можем знать всего, что можно знать. Всегда есть чему поучиться, и люди с открытым мышлением наслаждаются этим. Эти люди, которые учатся всю жизнь, не боятся и не отгораживаются от незнакомых концепций. Напротив, они исследуют их, заинтригованные новыми знаниями, которые могут быть получены. Они хотят понять что-то досконально, прежде чем сформировать свое мнение, а не делать скоропалительные выводы. Второе – способность признавать ошибки. Часть интеллекта – это знание большего. Если у вас есть человек, который настаивает на том, что он всегда прав, он отрезает любую возможность получения новых знаний, поскольку умные люди не связывают свою самооценку с репутацией или созданной личностью. Ошибка не разрушает их, а открывает возможность расширить свои знания. Они также не чувствуют стыда или неполноценности, когда извиняются, потому что они понимают, что даже если была допущена ошибка, они не становятся менее-менее ценными как личность. Признавая свою вину, они сигнализируют, что готовы к самосовершенствованию научиться меньше ошибаться. Третье. Сильная самоидентификация. Знать себя. Умные люди знают. Значит ли это, что они перевешивают и принуждают других к путь или шоссе? Нет. Нет, это не так. Они просто знают, кто они такие, и будут поступать по-своему, несмотря на давление сверстников или тренд TikTok, которые могут убеждать их в обратном. Овладевают собственной психикой, они осознают себя лучше, чем большинство других. Это означает, что они не только знают, но и принимают все стороны себя – хорошие, плохие и промежуточные. Это знание позволяет им отдавать свои лучшие качества другим и работать над своими слабостями, не падая духом. Номер четыре. Быть остроумным и саркастичным. До определенного предела, конечно. Статистика не врет, и они говорят, что юмор и интеллект идут рука об руку. Недавнее исследование, проведенное в Австрии, выявило именно такую взаимосвязь и утверждает, что для того, чтобы понять шутку и рассказать ее, требуется как когнитивный ум и эмоциональные способности. Вы знаете, что успех комедии — это тайминг? Тайминг? Тайминг? Так вот, было установлено, что умные люди имеют более высокий вербальный и невербальный интеллект. Поэтому они умеют доставлять удовольствие. Номер пять — быть чувствительным к чувствам других людей. IQ получает все признания, но ИК, эмоциональный коэффициент, не менее важен. Наличие прочного, хорошо развитого ИК позволяет вам быть менее подавленным, поэтому у вас есть возможность и готовность понимать окружающих. Это означает, что вы способны сострадать другим и смотреть их глазами. Это также означает, что вы можете осознать, что это вы испортились, а не они. Однако, поскольку вы хорошо относитесь к себе, у вас есть возможность, чтобы извлечь уроки и улучшить ситуацию. Один только высокий IQ, обладая всеми знаниями и фактами. Но безсердечной перспективы может быть изолирующей чертой. Как говорится, человек не остров. И разумнее всего уметь общаться с другими, хотя бы немного. Номер шесть. Дремать. Ага. Значит, время в детском саду было потрачено с пользой. Не верите нам? Тогда поверьте Патрику Джейну из сериала «Менталист». Он – современный Шерлок и самый умный человек в комнате который разгадывает 9 невозможных загадок еженедельно. Он также находил время, чтобы вздремнуть и подзарядить свой драгоценный мозг. Нет, мы не утверждаем ценность сна, основываясь только на том, как это происходит на телевидении. Онлайн-журнал «Общая психиатрия» опубликованы данные о том, что послеобеденный сон связано с улучшением умственных способностей, лучшей ориентацией на местности, беглости речи и рабочей памяти. Если бы только мы могли внедрить дремоту на рабочих местах повсеместно. Хотя мы не можем импровизировать дремать на работе, как мистер Джейн, это не отменяет того факта, что эти дремоты – как питательные закуски для мозга, заряжая их энергией для борьбы с миром. И номер семь. Высокий уровень креативности. Креативность. Это не только для художников. Это просто означает способность мыслить в непривычной перспективе ваших собственных общественных ожиданий, даже той, которую дает группа друзей. Так что, да, тот друг, который придумал резиновый цыпленок и шкиф вместе, чтобы сделать ручку для зиплайна. Скорее всего, очень умный. Творчество позволяет человеку преуспеть в решении проблем, потому что они готовы выйти за пределы своей зоны комфорта. У них есть идеи решения, до которых не додумался никто другой. Затем они могут воплотить свое видение в реальность, используя знания, хорошие навыки наблюдения и любопытства. Учитывая то, что мы наблюдали и пережили, можно с уверенностью сказать, что просто получить высокий балл на бумажном тесте не является полным объемом понятия интеллекта. Это как зонтик, который охватывает множество различных аспектов, позволяя различать разновидности интеллекта. В основе всего этого лежит знание того, что вы есть, и постоянно учиться, и при этом оставаться позитивным силой для окружающих – это самый лучший, самый верный способ быть умным. Не нужно притворяться. Уловили ли вы какие-либо из этих признаков или узнали их в других? Пожалуйста, не стесняйтесь комментировать и обсуждать. Мы также считаем, что было бы было бы очень разумно поставить нам лайк, и мы скоро увидимся.